и всем привет мои дорогие друзья с вами снова сказки сегодня я бы вам хотел рассказать сколько зарабатывает ложка <къем> за счет нас вот этот вот говнюк, который за счет нас может <къем> за счет нас получал очень много вот просто ну не, не рублей а косарей это <с <Sergey> <с <fluent> я вам говорю, реально большие суммы, сейчас я вам покажу. Вот это вот, э, ну, статистика. Я копирую его на имя. МР ложка. Копировал. Э, так, сейчас. Все, вставляю его на вот сюда. вот Имя МР ложка. Ждем. Так, это фигня. Вот. Р-ложка. Сейчас у меня перейдется. Эээ, -э, сейчас. А, все, уже вроде... Нет. Ну, в общем... Ну, где перевод-то? Ладно. Смотрите. Вот, <coughs> вот столько он а, получал за месяц. 105 пять косарей он 105 пять косарей получал за месяц О, или 3, 1 и 3 миллиона О, это за месяц, прикиньте <coughs> за за год он получал или 1 и 3 миллиона либо он получал 15 миллионов это очень большая сумма разумеется я, когда, ну, нашел этот, этот сайт, я сам офигел, честное слово, вот когда, ну, вот про это узнал, такие суммы офигенные. Смотрите, вот последние дни он, ну, ничего не получает, это из-за того, что его, ну, забанили, ему запретили снимать, ну, снимать ему можно, выкладывать ему можно, но ему запретили получать деньги за это. И в общем-то вот из-за этого теперь он, он все больше не снимает, он слился, <coughs> ну и пусть сливается. Блин, мне вообще пофиг теперь на него. Отписывайтесь от вот него, он вообще все. Я, я от него уже давно отписался, когда уже, уже ну еще когда узнала про него всю правду. Это не, это вообще не понимаю. Вот столько зарабатывал, а? Это все, а вы вот любили его смотреть, а? Кто его любил, смотри, вот просто его любил, любил его смотреть, отписывайтесь от него, это, ну, вот этого вот, я не могу никак понять. Ну ладно, все равно, всем спасибо за просмотр, отписывайтесь от ложки, подписывайтесь на меня и на остальных людей, например, хотя я не знаю, пример привести кого все равно ну, спасибо за просмотр, и даже если вы не подпишитесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!